есть подчеревок или просто сало с прослойкой как мы его привыкли называть его можно очень прикольно запечь на новый год нашпиговать чесночком там натереть какими-нибудь специями будет очень вкусно а если сделать вот почти все то же самое только руками или как бухгалтера говорят ручками отрегулировать мясную прослойку вот именно это я хочу сегодня и попробовать запечем сало мясной пирог ну, пирогом я его не назову. Короче, приготовим холодную мясную закуску из сала и мяса. Но вы же хотите удивить своих друзей на Новый год? Берем чисто белое сало и мясо. В моем случае это свиной балык. И мой любимый салонож. Сало и мясо нарезаем пластами. Начну, пожалуй, с мяса, потому что я не знаю, сколько слоев у меня получится. Исходя из этого, я уже буду понимать, сколько слоев сала мне понадобится. Итого у меня получилось 6 слоев мяса. Верхний слой будет мясной, снизу будет тоже мясной, посередине будет 4 мясных прослойки. Посчитаем, сколько нужно слоев сала. Раз, два, три, четыре, пять и сверху мясо. 5 слоев сала, сейчас я подготовлю Пока получается вот такое, можно сказать, безобразие. Запекать я в таком виде точно не буду. Я сейчас его подровняю и продолжим подготовку. Вот, теперь мы получили сало с хорошей прослойкой. Продолжим. Сейчас сало и мясо нужно посолить и приправить специями. Именно для этого рецепта я попросил своих новых специальных друзей, специальные от слова «специя», прислать мне интересные позиции, чтобы рецепт получился Конфетка. Они мне прислали соль адыгейскую, лук сушеный, морковь сушеная. Также они мне добавили фисташки, которые я буду использовать в качестве приправы. В одном из следующих рецептов я очень хочу приготовить интересный рецепт кролика. Друзья, до Нового года у нас осталось не так уж и много времени. У вас еще есть время и возможность пополнить запасы специй, орехов, сухофруктов и других прикольных кулинарных ништяков. Переходите по ссылке в описании, выбирайте, оформляйте заказ и в уточнении заказа не забудьте написать промокод ДЕН, по которому вы сможете получить 10% скидку на специи, орехи и сухофрукты до нового года. Император, твой специальный друг. Важная информация, промокод ДЕН действует только на специи, орехи и сухофрукты. Поехали дальше. Зачем же я для данного рецепта выбрал морковь сухую и лук сухой? Ну, во-первых, мне очень нравится, когда морковь наполняет своей сладостью, своим естественным вот этим вот ароматом и вкусом мясо. Лук тоже. Вот когда мы жарим что-то с луком, да, вот именно мясо тоже очень вкусно получается. Если в данном рецепте добавлять э, сырую морковь и сырой лук, то при подаче блюдо может распадаться что мне не хотелось бы слои должны друг к друг другу будут ну, скажем так плотно держаться при использовании луковой прослойки и морковной мы потеряем эту возможность поэтому будем использовать сухую теперь давайте собирать нижний слой мяса верхний слой мяса и по порядку Теперь заматываем пищевой пленкой отправляем охлаждаться в холодильник на полчаса чтобы форма при запекании лучше держалась прошло полчаса хотя может пройти и час может пройти и два я вообще всю ночь держал это чудо в холодильнике только обязательно под морозилкой держите, чтобы вот холодное-холодное было. Продолжим. Так, хорошо замотал. О. Ну красиво же, форма держится уже, все классно. Ух, класс! Вот это мы сейчас сало запечем с мясом. Так. Надо ж форму подобрать, подходящую. Так, фольга. Фольгу я сделаю как противень фактически. Буду запекать на глиняной тарелочки нравится мне на ней такие вещи запекать. Тут бы сейчас, конечно, бечевкой все обтянуть, чтобы вот не развалилось совершенно, но у меня ее нет. Я заменю ее с пашками. Зафиксируем. О, отлично. Думаю, этого будет достаточно. Вот, вот что получается, симпатично. Теперь можно запекать. Скорость духовки 150 градусов, ехать будем часа два, а там посмотрим. Ай, друзья... Вы только посмотрите что получилось, какая красота, вообще огонь просто, подписка обязательно если не подписаны. Готовил часа три, последние наверное полчаса поливал, захотел дать вот эту вот красивую корочку, поливал териячным медовым соусом. А последние минут 15 разогнал духовку до 250 градусов, чтобы закрепить вот этот вот цвет красивый, который получился. Ай, класс, вообще! Нужно ж посмотреть, как оно пропеклось внутри. Несмотря на то, что это блюдо лучше подавать холодным, мне не терпится. Сделаю это прямо сейчас. Обязательно лайкните это видео, обязательно прокомментируйте его. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь. Я хочу продолжать показывать вам подобную красоту, снимать новые вкусные видосы и успеть показать вам 50 новогодних рецептов. До нового года!